соответственно, простым изменением чего-то в имени, отчестве или фамилии вы можете добиться иного эффекта. То есть чисто магически, как это выглядит, человек в социальном мире прописывается по некоторым параметрам, в том числе и по вербальному ряду своего, своих собственных, своего собственного социального имени. Поэтому имени вы вписываетесь в какой-то определенный эгрегор, этот эгрегор либо удерживает вас в определенном пространстве и говорит меня тебе ничего не надо, да? я тебе ничему не дам учиться, например, да? вот ты делай свое дело, ну и черт с тобой, а ты говоришь, меня это не устраивает, я все-таки хотел бы эту, этот мир э, познать немножко с другой стороны, и не только здесь оставить свой след, но и себе лично что-нибудь в копилку положить, ну и что, что мне э, и Грегор считает, что мне этого не нужно, а я считаю, что мне это нужно, значит, соответственно, я могу себе изменить имя, я могу себе изменить фамилию да? и, соответственно, перейти по другую эгрегориальную систему. Обычно люди делают как? Если им не нравится сегодняшняя фамилия, они, как правило, рассматривают, например, свою девичью фамилию. Да? Почему это лучше? Потому что на девичью фамилию у тебя есть право. То есть у тебя есть право принадлежать этому роду и пользоваться силой этого рода. И если выяснится при просчете девичьей фамилии, что как раз пространство, эгрегориальное пространство собственного рода, дает вам больше, чем сегодняшняя эгрегориальная среда, значит, вы можете это изменить. Например, у вас есть какая-то ветка по роду, да, которую, например, там бабушка по маминой линии, которую фамилию вы никогда не носили, но тем не менее вы имеете на эту фамилию право. Соответственно, если вы ритуально впишете себя в этот род через изменение фамилии, пусть не на больших правах, но на малых правах вы уже к этому роду подключитесь, и он даст вам пространство для развития каких-то определенных качеств. Следовательно, и золотая руна, итоговая руна, она тоже изменится, и от вас будет нужно какой-то другой результат, который вы обязаны будете дать. С момента изменения имени это как новое рождение. Потому что у вас, вы перепрописываетесь в эгрегориальном пространстве, вам полагается социально новая судьба. Но первая руна изначально не изменится, потому что это та реинкарнационная мощь, с которой вы пришли. И, и на нее у вас есть святое право как у личности, не, вернее, как, не, не как у социальной личности, а как у души, как у я есть. Есть такое право. Это может быть право как с положительным качеством, так и с отрицательным качеством, да, но это все равно право. Все зависит от того, как его применять, верно? Верно. Вот, поэтому, коллеги, давайте а, учимся все-таки сами, да? сами, в лучшей степени, если вы мне, глядя на свой рунический код, сами мне расскажете, что вы это видите, это будет результат значительно лучше, чем я вам буду все это дело описывать. Я понимаю, что вам сейчас интересно из моих уст это все дело получить, но помните, вы не а, просто потребители информации, да, читатели книги, вы пришли сюда учиться, а это значит всем этим навыком вы должны сами овладеть совершенством. Давайте кому помочь? Давайте, Мария. Эвас. Эвас. Эвас. Угу. Угу. Прекрасно. Прекрасно. Надо сказать, что людей с такими изначальными предпосылками, а фамилия Девич у вас, вы ее не меняли. Людей с такими изначальными предпосылками социальный мир, как правило, зажимает в такие жесткие тиски и не дает им себя проявлять до последнего. Насколько хватает последних эгрегориальных сил. Почему? Потому что именно такого плана люди вот с таким потенциалом, в которых и предыдущие воплощения достигли очень большого уровня. И род себе выбрали, именно такой, в котором эти качества могут проявиться в лучшей степени. Если такой человек рождается в роду, то в загон оформляется не только сам человек, но и весь род, сжимается буквально в тиски, чтобы они не давали возможность такому сознанию развиваться. Напасти, что называется, сыпется на всех, а вы, что называется, идете. Следом. И вас это руна магии, это руна раз... колоссально развитого сознания. Это то, чего вы достигли в прошлых жизнях, в прошлых, прошлых воплощениях. У вас есть право. Право э, на все что угодно. На самом деле. Райда, это необходимость ваша, это право в этом мире проложить, то есть ваш род фактически он давал вам все, все ресурсы. Образование, пожалуйста, деньги, пожалуйста, здоровье, пожалуйста, то есть в принципе в роду было все. Вы его поэтому специально и выбрали, приходя сюда, что в этом роду не надо очень много зарабатывать, тратить время на добычу ресурса, элементарного бытового ресурса, там все есть, вернее было, когда вы туда пришли. Но имеются нюансы. Прокладывать русло, приложение своих собственных сил, становилось каждым днем все сложнее и сложнее. Итог, который вы должны здесь оставить, это четкие алгоритмы победы, которые, которые вы знаете. Они здесь должны остаться, как новые алгоритмы добра. Для этого и нужно то самое русло, потому что люди, как правило, пойдут по протоптанной дороге. А вы это должны делать не для себя, вы должны делать это для мира. Вы сюда за этим и пришли. Причем пришли, подчеркиваю, строго добровольно. Это была ваша задача. Вы специально запрограммированы были для того, чтобы в этом мире оставить те следы, которые нужны. Это была ваша миссия, выбранная добровольно. То, что вы оказались в тяжелейших эгрегориальных условиях, это скорее Неблагоприятная среда, с которой нужно было справиться. Собственно говоря, борьба с этой неблагоприятной средой и есть ваша задача. Потому что просто проложить русло это нарушение закона естественного отбора. Значит, вы должны были пройти через все перипетии естественного отбора, чтобы в этом мире доказать свое право прокладывать русло, прокладывать дорогу для остальных людей так, как вы знаете. Согласно вашим алгоритмам добра. И эти алгоритмы добра должны быть воспринимаемы окружающими людьми абсолютно. Понятно объясни. Хорошо. Лень думать. Ну, а кто готов мне сам рассказать? Вот, вот, вот хочу с вами поговорить. Нет, с вами не хочу. Если у меня Я пришла сюда со всеми правами. Права есть. Это получается, что нужно. Развить да, сознание, надо, да, со да. свое, собственное угу, свое собственное сознание. Победы, то, что знание, было. Да, совершенно верно. Оставить после себя знания, совершенно верно. Оставить после себя знания. То есть вы вправе распространять после, э, от себя знания в окружающий мир. Это девичья э фамилия или сегодняшняя? Нет, у меня и девичья, и сегодняшняя одинаково, да? Могли... Это говорит о том, что никакие кармические предопределенности, никакая эгрегориальная среда не способна задавить вот этого вашего права, только вы сами. Если вы развиваете свое сознание, не, у вас просто. все получится. А как только вы говорите, я все знаю, в смысле английский я уже знаю, да, учить ничего больше не будем, да, и так хорошо, все, вы своего права лишаетесь. Да, соответственно, вы не отдадите знания и не приобретете знания. Да, очень правильно. Кто еще хочет рассказать мне? Пожалуйста. Uh -huh. Это девичья фамилия? Да. да. да. Отцовская, да? Uh -huh. Uh -huh. Вы пришли сюда со знанием, uh -huh. с каким-то определенным знанием. Но эгрегориальная среда, вот. Вот вам бы я советовала все это дело изменить. Потому что получается как-то крайне хреново. А не просто сознанием, да, а сознанием. То есть вы это знание как опыт приобрели в прошлой жизни. Но попав в, эту, в этот род и в эту фамилию, они говорят, нам ничего не надо. все, все, все. Детей рожи. Детей рожи. Не надо. А для чего? Ера вырабатывать время. То есть биологическая масса. Фактически, вот с таким руническим кодом, это биологическая масса. Я просто, я знаю, я пришла сюда со сознанием, но я здесь просто живу, просто согреваю собой пространство, просто живу. У -у. Менять. Однозначно здесь менять, замуж, срочно замуж, срочно, <свят> <свят> срочно замуж <свят> да, или менять себе какую-то другую фамилию, берите другую ветку материнскую посчитайте, там бабушкину посчитайте, да? найдите себе правильную эгрегориальную поддержку, потому что с вашим ансузом надо правильно ее проявлять. Это у меня уже как бы оно шло, что фамилию надо поменять, да. то, что вот. Да. Как говорится, родители, не выбирают, значит, родители не выбирают, они сделали для вас все, что нужно, временем своим и знанием вы свой род напитали, да? но ну, теперь пора и честь, да? для себя -то тоже нужно что-то получить и оставить после себя какой-то след, иначе вы следующее воплощение, если вернетесь сюда, вернетесь с пустой руной. Понимаете? а это говорит о том, что вам по, по сути все начинать сначала. Все начинается сначала. Кто еще хочет со мной поговорить, пожалуйста, Тена? Рассказывайте. Рассказывайте. Угу. Совершенно верно. Вы пришли на потоки. Да? Поток это всегда по сути хаос, только уже структурированный хаос. Но хагалас это не только. Ограничение, например, как бы переработка потока, это еще и познание своих собственных ограничений. Потому что каждый поток предполагает определенные возможности. Поток знаний одни возможности, поток любви другие возможности. Невозможно на потоке любви, например, жить так, как будто ты живешь на потоке знаний. Это нарушение правил своего потока. Значит, поток нужно понимать свой собственный, и в зависимости от этого сделать себе такой ритм жизни и такие правила жизни, которые потоку дадут максимальный, максимальный урожай. Вот максимальный урожай. Абсолютно максимальный урожай. И вот эти вот собственные внутренние ограничения как раз и надо знать. А они проистекают из потока. Это девичья? А девичью считали? Посчитайте. В любом случае, вот это, это Пространство, на которое наложила род мужа. То есть это они говорят ограничивать себя, то есть свой поток ты должна ограничивать, чтобы получить результат в этом мире. Конечно, в веренном нашим заботам пространстве, говорит эгрегор, мужа, рода мужа, посчитайте свою девичью фамилию, возможно, там будут совсем другие лагуста останется, а вот остальные будут немножечко иные. Так, давайте в интернет обратимся. Да. Угу. Максим вот Максим, давайте. Лагуз Райдафеху. Райда, угу. Максим, вы сюда тоже пришли на каком-то потоке. Этот поток, он ваш по праву. То есть есть у вас некая, некая сила, которая вас ведет, которая за вами стоит. Для этой силы вы должны проложить русло, чтобы эта сила получила представительство здесь. А для чего? Для того, чтобы и ей приобрести права, и себе приобрести права. Феху это ваша заключительная руна. Вам, свою, как мужчине, свой, свой рунический код менять нельзя, живите по своей судьбе. Значит, ваша основная задача это Лагус осознать свою собственную силу, которая вас ведет, которая за вами стоит вашего бога, да, вашего ваш Грегор, не знаю, что за вами стоит, да, и для него проложить русло, то есть дать ему здесь представительство. Информационное обеспечение. Знаете, вот как жрец какого-то Бога, Лагус, да, Он на потоке, он в лагузе. А, делает здесь, например, учение этого Бога, ставит капище да, или храмы строит. Это райда. А все для чего? Для того, чтобы Бог получил феку право влиять на этот мир. Ну и вы вместе с Ним. Манас. ну отлично. То есть ваша итоговая задача это добиться социальной успешности. Да? То есть Вы пришли в этот мир для того, чтобы в социум покорить. То есть ваша задача в социуме стать значимой личностью. Это как итог. С чем вы пришли? С нуждой. То есть это и есть ваша нужда. То есть вы должны в социуме себя проявить. А какие качества вам надо наработать? Это качество силы. То есть смотрите, здесь в данном случае Манас как руна, можно сказать, давайте так. Урус это сила земли. То есть это право быть значимой личностью должна вам дать сама Земля. Поэтому здесь, в вашем, если прикладывать на нормальный социальный язык, правильно выбрать место для жизни, где вы социально будете очень значимы. Понятно объяснено? А для этого нужно точно осознать, что вам нужно от этого мира. Деньги ли нужны, любовь ли нужна, знания ли нужны, а, там, удача или не нужна, то есть какой поток, да, какой, результат, какой результат. При этом при всем вы знаете это, это то, чего вам в жизни всегда не хватало. Вы всегда были в этом качестве ущемлены чуть-чуть, потому что за каждой вашей целью стоит именно это, что, что бы вы ни делали, если, например, вы устраиваетесь на работу, то устраиваетесь, например, не ради денег, а ради того, что компания классная, да, то есть дружба, хорошие человеческие отношения, это более важно, чем деньги. Или напротив, да, вы понимаете, что мне от любой деятельности нужны деньги, какая там компания, да черт с ней с компанией, разберемся как-нибудь, или напротив, везде вы ищете, например, свою половинку, да, и каждая компания, она прежде всего так посмотрите, а есть ли тут потенциальная половинка, или так, ну, и так далее. Или вам просто интересно, то есть вы приходите в коллектив каких-то людей только лишь потому, что вам с ними интересно. Они вас могут чему-то научить, да? они могут вас как-то поддержать информационно, морально, то есть властью располагают, реальной властью и так далее. То есть вы должны оценить всю свою жизнь с точки зрения потребности, истинной потребности, что вы ищете в людях, здесь в людях очень важно, да? вот. и понять, а где на какой земле эти качества проявлены в большей степени. Ну вот где, на какой земле, да? например, итальянцы экспансивные, они очень любят сближаться, там у них вино попить, там поговорить, да? а люди, например, северных народов, да, они напротив, они держат дистанцию, они не улыбчивы, не разговорчивы, но, но тем не менее достаточно верны друг другу, верны слову, верны дружбе, то есть это такие качества личности. Да? Есть, например, нации лживые, вот чисто лживые такие нации, да, в, которых, в которых можно просто научиться никому не доверять. Вот, вот сила Земли, она вам в данном случае здесь в помощь. Вы должны Земле понравиться. И это всегда знак от уруза, от силы земли, это всегда знак. Знаете, как я уже неоднократно приводила эту легенду о том, что истинный король, истинным королем можно стать только лишь, вступив в ритуальный брак с землей. То есть выражаясь на нашу, нашим языком, земля сама должна тебя потянуть. Она говорит, иди ко мне, я тебя выбираю, ты мой любимый. Иди ко мне. Да? И вот это ваша задача, найти правильное место для жизни. Когда вы найдете правильное место для жизни, вы социально станете очень успешным. И это будет для вас знак. Вы должны добиться успеха в социуме. То есть расти по социальной лестнице. Обязательно. Это для вас задача. Что у, у меня осталось? Ну, еще goes раз. Goes вы умеете делать дело. Всегда умели делать дело. Не боитесь работы, это то качество, ну, врожденное качество, с которым вы пришли. Маленькая работа, большая работа, она всегда вам приносит определенную радость. Другое дело, что ваше это качество, тоже как царя Амидаса, только в данном случае царь Амидас превращал в золото, а вы к чему не прикасаетесь, превращаете его в живое. Вот сухую палку воткнете и в ваших руках она зацветет возьмете котенка, он выживет, возьмете собачку, она вырастет, то есть у вас ничего не умрет, у вас все выживет, но это великое качество жизни, энергии жизни, которая есть в ваших руках, людьми обычно используется, не то слово, не то, слово. то есть имеют они вас по-разному и на свое усмотрение. И Наут это ваша Кармическая задача, по сути, да, осознать собственную нужду, то есть научиться прилагать свой талант к, в правильное русло, то есть к своим задачам, не разбрасывать себя, не позволять себя пользоваться. Итогом будет целостность, абсолютное единение себя со всеми своими силами, со, с вашими ванами, которых вы сейчас пока отрицаете, потому что ингуз это руна ванна. Это они вас отдарили этим даром. А конкретно Бога Фрейера. То есть вы под Его егидой родились. Под Его началом. Под началом Бога Фрейера. Но как только вы осознаете нужду, вам не, не будет необходимости цепляться за Тайвас. Потому что Тайвас это единственное, что вас сейчас спасает на сегодняшний момент. Не позволять себя растаскивать на части. То есть лучше жить по принципу вообще никому ничего не дам. Никто от меня ничего не получит, и пусть лучше все сдохнут, чем я оживлю то, чего достанется вообще не мне. Тайвас спасает, но тайвас и ограничивает. Тайвас не дает проявить свою собственную вот эту природу, да, умение оживлять все под своим взглядом и своими руками. Ни у кого не крутится, у вас закрутится, ни у кого не вертится, у вас завертится. Тайвас защищает, то есть лучше вообще никому, чем, чем всем. Как только вы осознаете, зачем лично вам это надо, в Тайвазе не будет необходимости. То есть вы это оружие отложите, да, потому что оно у вас чужое. Вы им пользуетесь не по праву, да, тем самым портите саму себя. Меня напрягает. Да, совершенно верно. Потому что вам приходится постоянно держать его, что называется, в наточенном состоянии. А это бесконечная забота о том, о чем вам заботиться не надо. Вам надо заботиться о благополучии этого мира. Мир должен быть целостен. Вот в вуню, если будете цел, будет целостен мир, будете целостны и вы. Если вы будете чувствовать себя целостны, то и вокруг вас все будет целостно. То есть все правильно, радостно. На простейшем уровне. Радостно. Фрейер. Фрейер. Бог Фрейер. Его руна Ингус. В любом случае, Ингус это великая руна. То, что вы ею сейчас не пользуетесь, это скорее вас умоляет. Уйти с канала Фрейера. Вы знаете, он не то чтобы обидеться. Нет, он обидится, ну как ребенок, знаете, надуется, и знаете, вот на вас дети когда-нибудь обижались, пять да. вот минут назад говорит, я тебя люблю, через пять минут ты ему конфету не дала, он тебе говорит, я тебя ненавижу. Вот Фрейер действует точно так же, он очень отходчив. Но если он ненавидит, то он ненавидит так, что не ощутить это невозможно. Это все болезни, это безденежье, это невозможность найти себе место в этом мире, потому что он природ, по природе хозяин этого мира. То есть он обидится, надо просто попросить у него прощения, сказать, прости ты меня, пожалуйста, я что-то не, где-то недопоняла. И он моментально это сделает, потому что он отходчив невероятно, как толстый добрый Дагда, был такой в кейтской традиции бесконечно добрый бог, вот, который тоже умел обижаться. Когда боги природы на нас обижаются, это лучше ховаться куда-нибудь на три километра под землю да, и ждать, пока они перестанут, потому что это, знаете, это остаться вообще без всего. Вот абсолютно без сил. Коллеги, продолжим мы с вами завтра. Давайте вернемся к нашей теме. Мне бы очень хотелось, чтобы вы научились это толковать сами. Алгоритм вы поняли, смотрите, никакую руну нельзя рассматривать отдельно от другой. Вот это вот увидьте. Да? Они все в сцепке, они друг друга проявляют. Поэтому всегда является крайне грустным зрелищем, когда мы открываем книгу и читаем, руна Феху означает то-то. Да? А в сочетании с чем она означает то-то, в каком контексте она означает то-то, мне очень сложно отвечать всегда на такие вопросы, как в вашей школе торгуется там, руна Ансус. Ну, мне три книги надо написать, чтобы мне более или менее как-то осветить этот вопрос. Да? Потому что она по-разному толкуется в зависимости от человека, контекста, вопроса, ситуации, применения, включенности. То есть факторов огромнейшее количество. Вот, поэтому лучше, если вы будете рассматривать это три единства. А отдельно хочется еще рассказать относительно пустых рун, пустых мест. Я не люблю, я вам честно скажу, я этого не люблю, потому что в этом мире, если уж мы сюда попали, то давайте уж что-то делать. Пустая руна говорит, как бы говорит о том, что ну, в принципе ты никто и в принципе звать тебя никак для меня, да? это как бы мир говорит. Делай ты что хочешь, твоего присутствие здесь ни жарко, ни холодно никому, особенно когда вот, например, последние руны нет да? или средние руны нет. Вот. Печально, когда первые руны нет, но обычно, вот я вам сказала, по какой причине это происходит, да, это обнуленные души. Обнуленные души приходят сюда по нескольким причинам. Это первое воплощение человека в этом мире. Да? Например, у него нет первичной кармы, он первый раз сюда пришел. А, как правило, эти люди действительно не понимают, зачем им такое несчастье или счастье, в зависимости от того, куда попал. Второй причиной может быть Причина, которую которой мы с вами уже как-то упоминали и на занятиях по, общей, по, по магии вопросах и ответов, и по другим семинарам, это происходит, когда, например, человек проходит через христианское чистилище, потом обнуляется полностью карма. Абсолютно. Нет у тебя предыдущего опыта, нет у тебя предыдущих прав, ты все отдал. На служение. Да? И в результате ты сюда пришел, ну как бы из и тебя ничего не надо и тебе ничего не надо. И изначально ты незащищенный, то есть у тебя просто другого выхода, нет как искать защиту в религии, в церкви или еще где-нибудь. Обычно такие люди очень податливы на религиозные учения, очень податливы на чужую власть, на проявление чужой воли над ним. Им надо за кого-то зацепиться за кого-то более значимого, а своего понимания, кто я есть, нету. Тяжелая ситуация, это не значит, что люди бездушники, это говорит о том, что у них просто выхлощена, полностью выхлощена первичная карма. Знаете, вот как первичная структура сознания, взяли-то все первоосновы, да, и снесена оттуда вся информация, Знаете, как диск, который мы форматируем на своем компьютере, но ну, с Богом, и нету там ничего. И нету там никакой информации, жил ты прошлой жизни, не жил. Нет, где-то эта информация хранится обязательно, но ты поди еще до нее доберись. Ты поди ее еще из сокровищниц Ватикана вытащи еще эту свою информацию, они же черта с два отдаст, дадут и так далее. То есть это всегда достаточно печально. А, но с другой стороны, это как бы абсолютное обнуление, то есть абсолютная свобода. Ни ты никому, ни тебе никто. Да? Возможность начать все сначала, и если ты понимаешь, что ты хочешь в этой жизни, то в принципе у тебя шансов больше, чем у тех, кто пришел с каким-то первичным качеством. Никакая руна не является ни плохой, ни хорошей. Она в каком-то определенном контексте. Ну вот изредка, да, например, в ситуации с коллегой, да, ну, здесь совершенно очевидно, ваша, ваш род не позволит вам иначе проявиться, как просто человеку, вырабатывающему свое время для кого-то. Просто выработка такой, генератор времени. Да? По-моему, это оскорбительно, на мой взгляд, по крайней мере для вас, потому что если бы для вас было это не оскорбительно, вы бы здесь не сидели, вы бы сейчас нянькались, там у вас было семеро по лавкам, которых бы вы нянькали, и считали бы, что так и должно жить. Да? Но поскольку вы здесь сидите, где-то в глубине души вы считаете очевидно иначе. И вы ищете себя, чтобы хоть как-то себя дозаполнить. Да? Вот это метод. метод. Почему? Потому что руны они очень четко прописывают на очень высоком уровне человека. прописывают. Да? Это как вот код, и у, у каждого кода есть свои ячейки, да? вот у вас есть свой код, они должны попасть вот в эти ячейки. Под эти ячейки подключение к информационным потокам, наложение прав, обладание там, определенными судьбоносными ключевыми элементами. Да? Это все можно изменить, особенно если вам не нравится ваша собственная жизнь. Если вы сейчас недовольны своей собственной жизнью, понимаете, я хочу большего, я достоин большего, да, я согласен больше работать, да, я согласен больше трудиться и учиться, я согласен. и Значит, надо сделать какие-то шаги. Вот изменение своего рунического кода это магическое действие. Единственное, что вы не можете сделать, это изменить первую руну. Но опять же, практика нам показывает, что есть некоторые деятели, которые все-таки этого Добиваются. Сталин, Шикель Грубер, он же Гитлер, они все меняли не только имя, но и дату рождения. И поверьте, они делали это не с бухты барахты, а под при советах очень грамотных людей, которые правильно умели это все высчитывать. Не через руны, конечно, есть другие методики. Никто не говорит, что эта методика универсальная. Да, вы можете взять все методики, да, в том числе и Идзин, в том числе и нумерологические квадраты, да, в том числе и а, какие-то астральные, харарные расклады, кто владеет. Да, вот, и все сравнить и увидеть, что все будет очень и очень сильно синхронично, очень синхронично. С, тех, с того момента, когда Сталин поменялся, он всего лишь поменял год рождения, он больше ничего не менял. У него все пошло вверх. А где он получил эту информацию в грузинских монастырях, да на каторгах, с кем вместе сидел, с тем и получил. И шекель Грубер не напрасно в тюрьме сидел. Тоже после, после этого поменяв свои определенные биографические данные, какой взлет пошел. А? Вот. Все не напрасно, просто все надо правильно считать, все надо грамотно считать и понимать, что тебе нужно. Власть, значит ищи власти, деньги, ищи деньги. Здоровье? Ищи здоровье. То есть все руны вам известны, все силы и сочетания вам известны. Опять же, дети, которые к вам придут, они посредством вас уже будут правильно названы, может быть, даже правильно рождены в определенное время и так далее. То есть вы будете знать уже некоторые ключи. Чем больше вы насчитаете окружающих людей, чем больше вы научитесь расшифровывать, тем в большей степени у вас возникнет миро... определенное включение в миропонимание. Именно поэтому я вам еще раз говорю, сайт вам для перепроверки себя. Начинаем считание считания руками, потому что если мы посчитаем себя только по сайту, мы к, к магическому пространству, где хранится эта информация и алгоритмы правильного миропонимания, мы просто не прикоснемся, не выйдем мы за это пространство. Не выйдем мы на это пространство, просто не сумеем. Но как только мы ритуально начинаем с карандашиком и с бумажкой все это считать вот по этой вот методике, сознание как бы выпрыгивает на этот уровень и начинает катиться, просто вкладываться в сознание информация. Она туда пакетами идет, идет, идет. И ты понимаешь, что ты видишь рунический код и знаешь, что за ним стоит. И даже не надо вспоминать, что какая руна а, означает. Просто вижу этот код и понимаю, с этим человеком будет то-то, то-то, то-то и жизнь его сложится так-то, так-то, так-то и скорее всего у него вот такой-то, такой-то характер. И чтобы изменить, надо сделать такие-то, такие-то шаги. Но изменить можно не только сменой имени и фамилии. Есть еще один метод, менее радикальный, но более магический, как обычно. На кривой козе будем выворачиваться. И с этим методом я познакомлю вас завтра. Мы с вами должны будем завтра изучить что такое руническая вязь, я буду вам рассказывать, что такое рунические формулы, руническая вязь, и на примере своего индивидуального рунического амулета, который мы будем делать, каждый персональный сам для себя, мы будем составлять личную вязь, личную персональную печать руническую, с тем, чтобы она компенсировала недостатки вашего врожденного и приобретенного рунического кода. Есть специальный метод. И этому методу я вас научу. Вот эта методика Олега Шапошникова. Да, я вам сразу говорю, о этой методике автор. У следующей методики, которую мы завтра с вами будем изучать, тоже есть автор. Называется он ⁇ Скандинавские боги ⁇ Вот они вас завтра всему этому и... научат. Значит, есть специальные вот эта вот таблички с латиницей. Вот а, эти, с латиницей. Да. Там же, посмотрите у Шапошникова, а можете просто в гугле поискать, по-моему, кто-то из умельцев уже составил а, таблицы приведения. Нету, там без отчества. Но латиницей. Да. Вот, кстати говоря, на этом форуме, там можно забить, на, этом, на этом самом сайте, который я вам дала, там можно забить только русский текст, и он обязательно просит отчества. Да. У него же как бы... Как Ленин, же, да? да? Как он, Владимир как Ну, у него, между прочим... Нет, как Ленин, как потому что Ленин? вошел он в историю как фактически Бог. Да? Потому что не было, не, не было дня, чтобы ему не молились. Интересно, по сути, по сути, просто. да? Смотрите, да. Вот посчитайте, даже будет интересно, что было и что стало. Только правильно найдите его дату рождения, потому что очень много ошибочек. Да. Еще раз, и первая и последняя да. если вторая руна такая же, как первая, это говорит о том, что кармическая задача для человека в этом воплощении это просто сохранить то, что, с чем ты пришел, не разбазариться. Вот пришел с ингузом, вторая ингуз, сохраняя ингуз, пришел с Ивазом, вторая вас, сохраняя вас, да? и на этом сохранении уже приобрети соверши определенные действия, оставь после себя след, первое и последнее, с чем пришел, с тем и ушел, то есть ты должен когда, спроецировать свое сегодня, свое право, с которым ты пришел, спроецировать в реальность в этом мире, то есть оставить после себя след чисто в этом праве, просто возможно вслед в той жизни не успел, то есть ты приобрел какие-то качества, но не успел оставить след. Люди. Видите, сколько людей, столько индивидуальных кодов. Видите, насколько мы все разные, насколько у всех разные судьбы и жить надо по своему закону, по своему правилу. И опять же, помните, есть у вас такое право, если вам не нравится что-то, вы можете изменить это, можете, имеете это право со всеми последствиями, соткупами, с беготнёй, с временем, которое вы потратите в тех ЗАГСах, там, да. добывание метрик и, -то, и, того, и так далее, но это будет хорошая плата за то, чтобы полностью перепрограммировать свою судьбу, если вам это надо. Угу. Люди, которые решались на подобные поступки, решались на подобные поступки, действительно получали результаты. Но опять же повторяю, есть метод более щадящий, он требует, будет отребовать от вас колоссального усилия сознания, то есть буквально магического выплеска. Потому что все свои мозги, в том числе и спиной, вам нужно будет завтра собрать в кучу, сконцентрироваться, все свое знание, все свое умение, всю свою прозорливость, весь свой ум напрячь и сделать ритуальное действие. А как его делать, я вас учу. Все, коллеги, давайте на сегодня закончим, либо я выйду. спасибо. Да, спасибо.